Привет! С вами интернет-магазин Keramis. В этом обзоре мы познакомим вас с каталогом обоев от немецкой фабрики Марбург. коллекция виниловых обоев на флизелиновой основе катания. Немецкое предприятие Марбург является известной и признанной во всем мире фабрикой по производству обоев и настенных покрытий. Компания Marburg относится к старейшим производителям обоев в Европе и существует более полутора веков, является семейным предприятием в пятом поколении. За долгую историю предприятия разработано огромное количество дизайнов для производства обоев, но и сейчас фабрика Марбург не стоит на месте, предпринимая инновации, вводят новые технологии для производства настенных покрытий. Именно эта фабрика впервые представила на рынке уже привычные на сегодняшний день обои на флизелине, тканевые обои и обои под покраску. Немецкая фабрика Marburg ежегодно выпускает новую коллекцию, тем самым задавая моду на рынке обоев. Обои бренда Marburg легко отличить от обоев других производителей по присущему только им гармоничному сочетанию света и тени, благодаря чему создается 3D-эффект покрытия. Компания не боится сочетать в дизайне своих обоев матовые и перламутровые слои, придавая стене оригинальный перелив. Важно для бренда и то, чтобы каждая коллекция была абсолютно другая по стилю дизайна. Каждый покупатель найдет что-то для себя, ведь дизайнеры Марбург работают и выпускают качественные коллекции обоев круглый год. Серия катания наполнена самыми неожиданными вариантами оформления ваших стен. От классического рисунка и традиционных орнаментов до нововведений современных фактур. Обои данной коллекции представляют собой нечто особенное. Все они изготовлены с применением красок на водной основе и не содержат ни пластификаторов, ни ПВХ. По виду и тактильным свойствам они также отличаются от привычных обоев. Поскольку в качестве материала основы использован плотный 120-граммовый флизелин, обои имеют характерную приятную жесткость на ощупь. Внешний вид обоев катания в заметной степени определяется точно дозированным применением глянцевых пигментов. Тот факт, что при производстве обоев данной коллекции использовались только краски на водной основе, отразился и на колористике коллекции. В ней даже обои с металлическим блеском не кажутся навязчивыми и чересчур яркими. Таким образом, Марбург Катания – это попросту очень красивая коллекция, призванная с одной стороны не подавлять собой интерьер, но с другой стороны способная привлечь к себе заслуженное внимание. Также преимуществами данных обоев являются высокая плотность, экологичность, которая достигается за счет использования красок только на водной основе, материал очень легко клеить, минимальная вероятность, что после приклеивания полотна сядут и откроются стыковочные швы. Виниловые обои имеют хорошую светостойкость и не выцветают. Покупайте только качественные обои компании Марбург и ваш интерьер станет предметом вашей гордости. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх и делитесь видео с друзьями.